Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая и в этом видео мы с вами рассмотрим, как же лунные узлы и их переход на новую ось знаков в телескорпион повлияет на каждый отдельный знак зодиака. Напоминаю, что на моем канале уже было общее видео о влиянии узлов и их перехода в знаки телец-скорпион. Если вы пропустили этот выпуск, то обязательно просмотрите, ссылочка будет внизу под этим видео. И не забывайте подписаться на мой канал, а также пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели чтобы я сняла следующее видео. Если вы умеете самостоятельно строить транзитную карту, то хочу вам напомнить, что сферу развития по лунным узлам стоит рассматривать по восходящему узлу. Поэтому, если вы знаете, в каком доме находится у вас знак Телец, то вы можете найти соответствующую характеристику в этом ролике, либо же вы можете опираться преимущественно на знак своего асцендента и смотреть характеристику по этому знаку. Также вполне рабочая является характеристика солнечного знака, поэтому если вы не знаете, где располагается ваш асцендент, в какой знак он попадает, то можете смотреть прогноз для своего солнечного знака. Итак, овны, Северный узел, восходящий узел переходит в знак Телец, ваш сектор финансов. И это говорит о том, что в ближайшие полтора года ваше развитие будет происходить именно через материальную сторону жизни. Это значит, что наступает очень хорошее время для того, чтобы научиться ценить себя, научиться ценить то, что вы умеете хорошо делать, то, что у вас хорошо получается. И это период, когда вы можете смело повышать цены на свои услуги. Это период, когда... Вы можете максимально вот заняться развитием своих талантов, если вы умеете что-то делать своими руками. Если вы знаете, что есть какое-то дело, которое максимально вот хорошо у вас получается, даже если это и не было вашей профессией, вы можете начать зарабатывать с помощью этого навыка. Также важнейшей вашей задачей является зарабатывать самостоятельно. Даже если до этого вас кто-то содержал, даже если вы смело могли рассчитывать на чью-то финансовую помощь и поддержку, наступает тот период в вашей жизни, когда нужно все-таки делать ставку на себя и максимально стараться зарабатывать самостоятельно. Плюс, за счет того, что Южный Узел находится в вашем восьмом доме в ближайшие полтора года, это неблагоприятное время для того, чтобы брать кредиты, любые займы, для того, чтобы оформлять ипотеку, для того, чтобы брать деньги в долг. Также это неблагоприятное время для того, чтобы одалживать деньги. Но зато это период, когда нужно максимально сфокусироваться на том, чтобы рассчитаться со всеми долгами, если они у вас имеются. За счет положения восходящего узла в вашем секторе финансов в ближайшие полтора года в вашей жизни могут произойти крупные покупки. Также вы можете и выгодно продать что-то, что вам интересно продать. Ну и плюс, конечно же, это период, когда могут меняться источники вашего дохода, поэтому для некоторых овнов этот переход узлов может сулить смену работы либо даже смену направления деятельности. Тельцы. Северный узел переходит в ваш первый сектор, и это значит, что в фокусе вашего внимания будет ваша личность, будете вы сами. То, как вы выглядите, то, как вас воспринимают окружающие, то, насколько вы себя любите и цените. Восходящий узел в вашем первом доме говорит о том, что вам стоит заняться вашим внешним видом, вашим здоровьем. Это непосредственно отражается да, на том, как мы выглядим. Это период, когда ваша самооценка, самоценность должна меняться и расти а некоторые из вас начнут принимать себя любить себя больше и некоторые же наоборот будут пытаться что-то изменить в себе то что давно стремились изменить у каждого безусловно свой путь но начинаться все будет как раз-таки с фокуса внимания на себе, с оценки, вашей же оценки самого себя. Если вы тот человек, который находился в поиске себя, если вы искали ответ на вопрос «Кто же я? В каком направлении мне лучше развиваться? Каким именно образом мне нужно транслировать себя в этот мир?» то восходящий узел в вашем знаке поможет вам найти ответ на этот вопрос. И это период, когда вы можете на самом деле экспериментировать, пробовать себя в разных направлениях. И уже исходя из результата, вы будете делать вывод, или это направление вам подходит, или же нет. Поэтому в этот период важно пробовать. Если вы ощущаете, что появляется интерес, развиваться в той или иной сфере то не отказывайте себе в том чтобы сделать шаги в этом направлении также безусловно еще одной важной сферой вашей жизни будет именно личная жизнь но вы знаете преимущество заключается в том что в ближайшие полтора года то что происходит в вашей личной жизни находится будто бы в ваших руках это Сфера, в которой вы можете проявлять свое желание и даже свой контроль. И поэтому я бы не советовала вам вот ситуации, которые касаются личной жизни, пускать на самотек. То есть не живите вот в таком состоянии ожидания. Вы не зависите от решения вашего партнера, а именно партнер зависит от того, какое решение примете вы. Помните об этом. Плюс, вот ближайшие полтора года, это как раз-таки тот период, когда вы можете строить отношения таким образом, чтобы они максимально соответствовали вашим требованиям и желаниям. Близнецы. Северный узел заходит в ваш 12-й дом. И это как раз-таки та ситуация, когда все познается в сравнении. До момента перехода северного узла в ваш двенадцатый дом, вам было интересно вести такую... Яркую, активную, публичную жизнь, как минимум вам было комфортно находиться в коллективе, среди единомышленников, друзей, в офисе. То есть вы стремились быть среди людей, и вам было легко проявлять себя в такой среде. И сейчас все-таки северный узел в 12 дом переходит, а это дом уединения. Поэтому многие из вас могут найти огромные преимущества в том, чтобы эм, работать удаленно, чтобы больше уединяться. Это период, когда фокус внимания максимально будет смещен на ваш внутренний мир и на ваши истинные желания. То есть это не то время, когда вы можете делать что-то в угоду вашим родителям, вашему партнеру. Это период, когда... Вы в первую очередь должны сохранять верность самому себе, своим принципам, своим желаниям. И каждое ваше действие должно в первую очередь приносить определенную пользу и выгоду лично вам. И многим близнецам действительно понадобится уединение, больше времени быть на природе, больше времени быть наедине с собой и отстраняться от привычных, шумных мест, для того, чтобы как раз-таки научиться слышать себя, свой внутренний голос и научиться лучше понимать самого себя. В первую очередь, за счет того, что Южный Узел стоит в вашем шестом секторе, вам нужно посвящать себя не только работе, вам нужно свою жизнь организовать таким образом, чтобы в ней находилось место для тех вещей, тех занятий, которые наполняют вас и которые вдохновляют вас. Хорошо бы найти время для поездок, путешествий, пусть даже и не куда-то далеко, но это должно быть вот путешествие в то место, в котором вы наполняетесь, которое дает вам заряд энергии, в котором вы можете лучше понять себя, это могут быть паломничества, это могут быть поездки на природу, это могут быть, пусть и не продолжительные, но поездки в места, где вы можете уединиться, побыть вот в гармонии с собой. Ваш рост будет происходить через самопознание. Для многих тема за границей может тоже заиграть другими красками. За границей может быть связана ваша рабочая деятельность, либо личная жизнь. Но как минимум, когда восходящий узел в 12 доме находится, то, то новое, что приходит в нашу жизнь, мы не хотим афишировать, мы хотим пожить для себя. Мы хотим в этот период максимально вот сфокусироваться на том, чтобы выстраивать отношения вот истинные, а не на показ. Поэтому будет желание многое оставлять за кадром, за ширмой и не показывать это, не афишировать, не демонстрировать. Раки. Северный узел заходит в ваш одиннадцатый дом. Это значит, что наступает период вашей социальной активности. Это время, когда вы можете заявить о себе через интернет, на каких-то площадках, сервисах. Это может быть период роста вашего блога, это может быть период первой монетизации вашего блога. Во время, когда восходящий узел проходит по 11 сектору, мы можем интегрироваться очень удачно в какие-то новые коллективы, группы, объединения, перед вами может возникнуть необходимость организовать рабочий коллектив. Это период, когда вы можете строить новые планы, цели, когда ваше, ваше видение будущего, той картинки, к которой вы стремитесь, оно может меняться, и при этом вы сможете очень динамично получать то, чего вы хотите для того чтобы зарабатывать больше для того чтобы позволить себе больше вам нужно будет много общаться поднимать скажем так контакты которые были ранее утрачены знакомиться с новыми людьми то есть сфера коммуникации конечно будет являться вот вашим главным источником роста Львы, северный узел заходит в ваш десятый дом. Это дом, который называется в астрологии угловым, то есть он очень важный, он связан с достижениями, с серьезными переменами в жизни. Поэтому многие львы могут столкнуться с тем, что они находятся на рубеже своей жизни, когда происходят запоминающиеся перемены. Это могут быть перемены, связанные со сменой социального статуса, брак, новая работа, первая работа, повышение. Это может быть начало нового вида деятельности. Но десятый дом это всегда наши амбиции, это всегда вот ситуации, когда мы позволяем себе замахнуться на что-то большее. Поэтому у многих львов в ближайшие полтора года будут Серьезные достижения, которыми будет повод гордиться. В том числе вам нужно ставить перед собой серьезные амбиции, которые касаются вашего заработка, ваших доходов. И это тот период, когда вы сможете позволить себе какие-то крупные покупки, которыми впоследствии будете гордиться. Если перед вами возникнет вот предложение повысить должность, взять на себя какую-то дополнительную ответственность, повысить квалификацию, то обязательно используйте этот шанс. Также это очень хорошее время для тех людей, кто долго ждал вот того момента, когда можно будет заявить о себе, проявить себя, свои таланты, замахнуться на большее Дева, северный узел заходит в ваш девятый дом, а это говорит о том, что пришло время, замахнуться на границу. на самом деле ваша точка роста как раз таки находится в том чтобы открывать перед собой новые возможности связанные с привлечением клиентов с других стран с вашими командировками в другие страны это хорошее время для получения образования обучения для получения на высшего образования. Вы можете также посещать вот другие страны для того, чтобы изучить какой-то новый предмет. Это может быть время командировок, когда, в принципе, вот ваша жизнь более оживленно развивается. Безусловно, это очень ценное время для тех, кто хочет решить юридические вопросы, заняться оформлением каких-то важных бумаг, это очень хорошее время для тех, кто мечтал выпустить свою книгу или начать писать статьи, публикации, защитить научную степень, получить научную степень. Вот это как раз-таки хорошее время для людей, которые работают в сфере интеллектуального труда. Ну и за счет того, что узлы находятся на такой самой подвижной, в астрологии это называется мутабельная оси, третий-девятый дом то вполне вероятны не только поездки, но и переезды для тех, кому данная тема актуальна. Весы, северный узел заходит в ваш восьмой дом. Это значит, что в ближайшее время сфера крупных финансов будет для вас открытой. И это та сфера, которую нужно будет максимально освоить. Это умение пользоваться чужими деньгами. Это умение привлекать финансы других людей в свою жизнь. Это период, когда вы можете решиться на ипотеку. Либо вы можете решиться на то, чтобы взять в кредит деньги для того, чтобы развивать свой бизнес. Это время, когда нужно будет освоить тему налогообложения это период когда нужно повышать свою финансовую грамотность для некоторых из вас может быть очень актуальной тема раздела имущества получения наследства это период когда вы можете столкнуться с необходимостью выплачивать какие-то долговые обязательства например алименты но в то же время это период, когда вы можете значительно увеличить свой доход И те возможности финансовые, которые были ранее, они тоже будут увеличиваться, если вы будете развиваться в этом направлении Также это подходящее время для проведения медицинских операций Для того, чтобы кардинальным образом менять что-то в жизни, то, что вас давным-давно не устраивает то есть если вот вы были в таком состоянии застоя, будто бы ничего не происходит, то как раз-таки благодаря вот узлам в вашей жизни произойдет активация многих процессов, вот таких застойных. Также восходящий узел в восьмом доме максимально может активировать тему деторождения, даже путем ЭКО, вот беременности, зачатия. Это период, когда в том числе могут решаться какие-то семейные вопросы И перемены, которые будут происходить в вашей жизни, могут касаться не только вас лично, но и в целом людей, которые находятся рядом с вами То есть вашу семью, ваших коллег по работе То есть вы будете ощущать, будто бы все то, что касается вас лично, оно приобретает определенный масштаб ну что ж, на этом буду заканчивать это видео, это будет первая часть, и на днях выйдет вторая часть, в которой мы разберем влияние лунных узлов на остальные знаки зодиака. Оставайтесь на связи и всем пока-пока!